Привет! Как же успеть сделать все запланированное? В этом видео мы поговорим о том, как можно повысить свою продуктивность, когда в очень сжатые сроки нужно успеть делать очень много. Я буду приводить какие-то примеры из маркетинговой деятельности, но в целом рекомендации будут подходить для разных видов активностей. И сразу я говорю, что я не буду здесь рассматривать какие-то грандиозные планы, типа там построить эльфиреву башню, дописать книгу, закончить диссертацию, это вот все на один день, то есть то, что априори невыполнимо. Нет, мы здесь будем рассматривать реальные вещи, реальное планирование и вот в этом контексте смотреть, как можно повысить свою продуктивность. И вот тут сразу очень важный момент про планирование. Дело в том, что в любом проекте всегда, как правило, есть свои сроки и свои дедлайны. Но бывают такие проекты, в которых эти сроки, они не такие принципиальные, предположим. Мы делаем новый сайт, и мы запланировали запуск на определенную дату, но по каким-то причинам нам нужно больше времени. И мы можем отложить запуск на две недели, либо даже на месяц, и ничего страшного здесь не произойдет. Так вот, в таких случаях лучше проекты переносить сроки, пересматривать эти сроки, если это действительно нужно, потому что в этом случае вся команда проекта, она будет работать в обычном режиме, не будет какого-то аврала, напряжения и так далее. Но в маркетинге, не только в маркетинге, есть проекты, которые завязаны на конкретную дату. И двигать там ничего нельзя. Например, мы решили поздравить наших партнеров с Новым годом, и мы готовим какие-то подарки. То есть эти подарки нужно изготовить, нужно, чтобы было время, чтобы мы успели их подарить. И все это нужно успеть сделать вовремя, потому что Новый год, он все равно наступит 31 декабря. А после Нового года это уже не особо актуально. Дальше мы готовимся участвовать в выставке. И вот есть четкая дата мероприятия, от которой и строится обратный отсчет, то есть вот строится все планирование. И тоже здесь мы двигать ничего не можем. Вот как правило в таких проектах и возникают вот такие ситуации, когда в очень сжатые сроки нужно действительно успеть сделать очень много. И здесь иногда работа идет в таком режиме жесткого оврала. Аврал может быть по причине, например, форс-мажорных обстоятельств, а может также быть по причине того, что это плохой менеджмент, плохое планирование управления проектом. Вот такие ситуации мы дальше будем рассматривать. Итак, представляем, что у нас есть какой-то проблемный проект, начался оврал, всего очень много и нужно это сделать все очень быстро. И вот в этой ситуации сразу обращаем внимание на эмоциональное состояние. Дело в том, что работать максимально продуктивно мы можем в спокойном и одновременно собранном и сконцентрированном состоянии. Если начинаются какие-то нервы, истерика, вот это все нам не поможет есть такое понятие положительный стресс это естественная реакция организма на сложную ситуацию но она вызвана какими-то радостными эмоциями нашей вот какой-то заинтересованностью когда нам нравится то что мы делаем и вот тогда у нас растет уровень энергии и нам хочется все успеть справиться со всеми сложностями у нас повышается работоспособность вот в этом в очень продуктивном состоянии нужно уметь себя поддерживать. Поскольку это положительный стресс, это все равно стресс. То есть когда организм, он мобилизирует все свои ресурсы. И вот здесь нужно понимать, что ресурсы, они исчерпаемы. И может быть такое, например, вот человек работает в таком сконцентрированном ресурсном состоянии. И он все успевает, но на него начинают наваливать еще работу, еще какие-то задачи, еще задачи. И в какой-то момент он может выключиться. Вот Происходит стоп, и все, и у него начинается апатия, либо наоборот истерика, какие-то нервы. То есть он переходит в стадию уже деструктивного стресса. Вот нужно понимать, что эти ресурсы, они все равно исчерпаемы, и нужно уметь поддерживать свое правильное эмоциональное состояние, а именно быть вот в состоянии такого положительного стресса теперь представим что у нас началась паника у нас куча дел каких-то заданий мы не понимаем за что хвататься мы не можем расставить приоритеты мы не можем сконцентрироваться мы очень сильно нервничаем что можно попробовать сделать в этом случае в этом случае можно попробовать внедрить технику швейцарского сыра как это? Значит, мы представляем, что у нас есть кусок сыра, это наша глыба дел, вот задач, которую нам нужно, условно говоря, съесть. Но если мы будем не последовательно, а хаотично, то есть мы будем ставить дырочки вот, в хаотичном порядке, как в швейцарском сыре. Проще говоря, то есть возьмите и начните делать хоть что-нибудь, то есть возьмите самую простую задачу, без всякого планирования, без всяких там приоритетов. Сделайте ее и поставьте галочку, потом перейдите к другой, на выбор, на наугад, вот какая просто попала под руку. Сделайте, поставьте галочку и так действуйте какое-то время. Это неправильное планирование, так делать нельзя. Но что это дает? В какой-то момент вы можете почувствовать, что глыба, она становится меньше. То есть появляется очень много дырочек, появляются какие-то выполненные задачи, что-то выполняется, что-то поддается вашему контролю, что-то сдвинулось с места. И вот это ощущение, оно может дать вот, вот этот вот, перетянуть вас на сторону вот этого положительного стресса. То есть, чтобы вы уже стали действительно сконцентрированы, спокойны, в какой-то степени хладнокровны и перешли к нормальному планированию. Вот в случае паники, как временный вариант, можно попробовать использовать технику швейцарского сыра. Дальше, еще один важный момент. Если у нас аврал, и мы не успеваем, нужно просить о помощи. И вот тут один очень важный момент, я объясню его на примере. У меня был авральный проект, аврал произошел там, вследствие форс-мажорных обстоятельств. И вот руководитель компании, он принимает решение, что мы привлечем на помощь подрядчика, специализированное агентство, которое будет нам помогать. Что это значит для меня? Для меня это значит, что я должна вот, провести какие-то встречи, ввести людей в курс дела, я должна будет отправлять задание, то есть которое нужно выполнить. Я должна буду принимать работу, я должна буду все это контролировать. Плюс еще есть бюрократия, то есть нужно заключить какой-то хотя бы самый простой договор, нужно будет там обеспечить предоплаты, то есть оплатить какие-то счета и так далее. То есть вообще-то для меня это не помощь. Что сделала я? Я от этого отказалась и сказала, мне нужен секретарь, которого вы освобождаете на три дня от ее основных обязанностей. Почему? Потому что секретарь более или менее в курсе проекта, то есть она знает о чем речь, ее можно ввести в курс дела буквально там за полчаса. Я точно знаю, какие работы ей можно доверить, а с чем она не справится. Я знаю, как ее контролировать, и она к работе может приступить вот прямо сейчас. Вот это для меня помощь. То есть очень важно, когда мы не успеваем, подключать всех, кого только можно, но просить о правильной помощи. Еще один подход, который можно использовать, если обвал все-таки случился, это задавать вопрос, а что самое страшное будет, если мы что-то не успеем. То есть, например, мы берем наш список задач таких укрупненных задач и прокручиваем самый худший сценарий, самый критический сценарий, если мы это не успеем сделать. Например, мы готовимся к участию в международной выставке. У нас есть такая задача, как купить всем билеты нашей команде, плюс заказать там гостиницу. Что мы будет, если мы это не сделаем? Ну тогда уже никто никуда не поедет. То есть это равносильно срыву проекта, значит эта задача приоритетная. Дальше, нам нужно утвердить концепцию стенда и отдать в работу подрядчику. Что будет, если мы это не сделаем вовремя? У нас стенда не будет, это тоже равносильно срыву проекта. Мы решили, например, там делать буклет, с которым будем работать на стенде. Вот что будет, если мы это не успеем сделать? Ну, наверное, как бы не совсем нам будет удобно, но ничего страшного не будет, то есть мы проект не сорвем в этом случае. Вот от этой задачи можно, например, отказаться. То есть у нас тогда высвобождается время, нам не нужно там, согласовывать текст, работать с дизайнером и так далее. То есть мы вот так вот хладнокровно, прос просматриваем полностью наш список и смотрим, что можно выкинуть или, может быть, что можно подвинуть, например, по срокам. Что это дает? На самом деле это... Очень важно иногда посмотреть на список задач немножко под другим ракурсом, потому что иногда бывает такая зацикленность на том, чтобы вот успеть абсолютно все. Так вот наша задача – довести вот этот список дел до реально выполнимого. Поэтому мы берем все задачи и проигрываем их с точки зрения самого худшего сценария. Вообще вот таким подходом можно вообще пользоваться в жизни, если нам нужно, например, снизить важность чего-то, когда мы очень сильно волнуемся. Ну, предположим, мы идем на собеседование и очень сильно хотим пройти его успешно, чтобы получить работу. Вот мы берем и прокручиваем ситуацию, что самое страшное случится, если я не пройду собеседование. Ну, не возьмут меня на работу. Это катастрофа, это как-то критично. Ну, наверное, нет. То есть, когда вы понимаете, что там на самом деле ничего страшного нету, у вас снижается важность, вы становитесь более спокойным, ну и, соответственно, в таком конструктивном состоянии у вас больше шансов пройти собеседование действительно хорошо». Когда мы имеем дело с критической ситуацией, очень часто именно вот в таких ситуациях нам хочется сделать как можно больше. Поэтому давайте еще рассмотрим вот такой термин, как «многозадачность», насколько это реально. Если мы будем иметь в виду вот умственную активность, умственную деятельность, то многозадачность – это немножко иллюзия. Даже если человеку кажется, что он делает два тела вместе, то на самом деле он просто переключается с одной задачи на другую, с одной на другую. И вот проблема в том, что вот это переключение, оно забирает у него какое-то время и оно требует каких-то усилий, что и делает многозадачность не совсем эффективной. Если бы, например, человек взял сначала одну задачу, сконцентрировался на ней, а потом Сделал, взял другую и сконцентрировался уже на ней. Поэтому многозадачность – это немножко иллюзия. Можно быть многозадачным, если второе, какое-то из действий, оно, например, делается вообще неосознанно и не требует никакого, никаких усилий. Ну, например, я могу разговаривать по телефону и завязывать шнурки. Да, такое возможно. Но если мы имеем дело с умственной активностью, то многозадачность это на самом деле не совсем эффективно и лучше вот последовательно концентрироваться сначала на одной задаче, потом переходить к другой, и потом уже там к следующей и так далее. Есть еще одна классная вещь, которую можно попробовать внедрить, наверное, слышали, это техника тайм-менеджмента, которая называется помидора. Суть ее состоит в том, что нам нужен помидор, это кухонный таймер, который будет отсчитывать промежутки времени. Каждый помидор состоит из 25 минут, и когда мы работаем, и 5 минут отдыха. После четырех помидоров у нас перерыв 30, либо 15 минут. Вот считается, что такой подход он очень эффективный для того, чтобы какое-то время работать максимально продуктивно. Очень много информации по поводу этой техники в интернете можно поискать. И есть еще приложение для смартфонов, которое можно скачать. Там вот эти помидоры, таймеры уже установлены. Я честно скажу, у меня эта техника вот прям активно не прижилась, и я ее периодически использую, точно так же и в принципе то, о чем я в этом видео рассказывала. Если у вас есть какие-то ваши методы, ваши подходы, как вы разруливаете авралы, поделитесь этим в комментариях, поделитесь своим опытом, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!